Привет, друзья! Сегодня у нас спонсорское видео и специально для юного балалайчника из набережных Челнов Ромы мы сегодня разберем мелодию из мультфильма «Падал прошлогодний снег», а именно партию балалайчки. Ну, поехали! Две тональности. Начинаем в Си si миноре, заканчиваем в До диез миноре. То есть модуляция происходит на тон. В оригинале тоже модуляция есть. То есть это не мы придумали с Андреем. Вот. Ну, мелодию вкратце расскажу. Да, то, что играет флейта. Ре, до, си. минор, два диеза. Фа диес, до диез. Ре, до, си, до, ре, до, си, до, фа. Ну естественно до дес, и фа да? Ре до си до Ре до си до Ми диез или фа бикар Ми ре до Ре Ми ре до Ре Соль И вот здесь интересный ход Ми ре до бикар и фа и все То есть гармонически э, у нас си минор Да Двойная доминанта до диес септ аккорд. Ми, диез. Дальше, ми минор. Можно так сыграть, да, то есть через мисуль, потом идет до мажор, то есть мисуль, до. И опять у нас одесс фа, доминанта, Фадес-мажор, или одесс фа, септ. Вот такой э, гармонический у нас план рисунок. Дальше балалайка отвечает флейте флажолетами в первой цифре то есть пока мелодию играет флейта мы играем флажолеты си ре си и фа и флейта продолжает мелодию вторая фраза мы играем до диез си до и соль флейта играет мелодию мы играем си ми си соль первый вариант, то есть можно по открытым да? ну лучше это играть сразу искусственными флажелетами, либо си, ми, си, соль, то есть как вам удобнее. Все это э, можно использовать. И последняя фраза у флейты дары, там, и мы играем ми, си. И дальше аккомпанемент у балалайки. Как бы сказали гитаристы-любители перебором да, арпеджата. А в нашем случае это гитарный прием. B, 1, 2, 1. Да, двумя пальцами первым и вторым мы шагаем по струнам. Первый, первый палец ко второй струне, второй палец первый. Большой палец все время на третий. Все. То есть четыре ноты условно. Большой. Б1, 2, 1. Ноты. Берем аккорд си минор фа дес сирая. И смещаем среднюю струну, вторую. Значит, второй для диез То есть идет как бы си, для дес, для бикарси, для дес, си. Диез, си. Да? Потом нужно еще сыграть. Да, поэтому я играл так. Фаля силя, потом фаля дисре си. Показываю целиком. Но поскольку здесь у нас си и секунда будет звучать, поэтому пришлось через фа и опять фа. Еще раз медленно. И просто опять для диез, и уже следующий аккорд, ми, диез, соль, диез, до диез, все три диеза. То есть, когда мы играем мелодию, мы, естественно, шагаем только по первым двум струнам, Второй, вторым и первым пальцем, Да? То есть вот это придется прям поучить медленно. Да? Следующий аккорд ми минор. Ми соль си. Мелодия. Си. Ми. Си. Ну здесь растяжка. Как вам удобнее? Можно и так сыграть и так. То есть тоже, да, приличная растяжка. Вот. И, наконец, до-мажор. Просто ми, соль, до. Два раза. И фа -диез. Пошла модуляция. фа лядис, ля -диез, до -диез. На... Ударами вниз. И только в конце четыре удара. И пошла уже мелодия в до -с миноре у нас, у балалайчников, да? Флейта идет, играет ответы. Так вот, давайте еще раз вторую цифру сыграем медленно. Э, вместе со мной можете как раз потренироваться. Поехали. Следующий аккорд. Миминор. минор Фа и ударами. Поехали. Первая струна. Это финальная цифра с повтором два раза. Получается в одной тонасти. Поскольку до диез минор у нас уже добавляет диезов и там четверо. Ми, ре диез, до диез. И большим пальцем играем соль диез, либо соль диез, ми. Ну, на том видео я играл соль диез ми но поскольку здесь сделал аранжировку на да, остапа понесло я решил добавить все инструменты только не хватило скрипок симфонического оркестра вот я играл соль диез то есть как вам удобнее можно ми, соль диез ми, ми. Но, на мой взгляд слишком много лишних звуков абертона, да, поэтому соль диез ми играем соль диез, а первую струну мы глушим, естественно. Второй раз. Здесь у нас соль, бикар или фа дубль диез. Следующая мелодия. Фа, ми, редис, ми, фа, а здесь у нас ля. А вот здесь у нас две струны, да? два звука, вернее, ля и фа диез. Длинная нота. Можно для того, чтобы показать, что это новая гармония, а именно Ре-мажор, можно сыграть полностью Ре-мажор и, и на соль, си, диез, вот, ну, это довольно-таки трудоемкий процесс, поэтому можно остаться в таком же расположении, ля и фа, диез, соль, диез, си, диез, тоже три диеза, треугольничек, аккорд треугольник. Повтор. Один в один, просто. И флейт отвечает. То же самое, да? редис. Да, и забыл сказать. Ребикар, конечно же. Можно на не остаться. И делаем легкое глисандо. На ля минор, ля до ми. Интересный ход. Да? Вернулись обратно и в -с Ми -с до дес минор. Мисолес до дес. Еще раз. И вот здесь на трее. Можно в конце еще флажелеты добавить на до дес. Шестнадцатый лад. флажолеты четвертый лад, значит плюс 12 получается 16. Не промахнетесь. Падал прошлогодний снег, падал прямиком в семинор на балалайку. Вот сюда вот на гриф и упал наконец. Вместе с аранжировкой. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, балалайки. Все. А, спасибо за заказы. Приглашаю всех на уроки. Естественно, по скайпу, по видеосвязи. Вот, нужны нотки. В описании ссылки на группу. Присоединяйтесь к нашему интернет-ансамблю. До скорых встреч. Пока.